Дедушка Мороз, сегодня я предлагаю тебе и всем нашим партнерам по-новому взглянуть на теорию Яншэн. Ты бываешь у нас в Китае каждый год. Скажи, тебе что-нибудь известно про иньян и усин? Далёк от этих знаний. Давай я тебя познакомлю. Иньян и усин – это слова, которые китайцы используют очень часто. Иньян ⁇ это символ, который демонстрирует взаимосвязь противоположных энергий, образующих одно целое, ага. как две стороны одной монеты. Лицевая сторона монеты ⁇ это ян. Обратная сторона ⁇ это инь. Таких примеров очень много. М -м, очень интересно. Черное и белое, небо и земля, солнце и луна. Любое явление, каждый процесс в нашей жизни включает в себя две силы, две энергии. Посмотри на карту. Когда энергия Инь достигает своего максимума, в ней рождается Ян. И наоборот, когда Ян находится в пиковой точке, в нем рождается Инь. Другими словами. Энергии инь и ян неотделимы друг от друга. Что же такое Усин? В Китае считают, что все в нашем мире взаимосвязано. Существует пять первоэлементов, которые порождают и разрушают друг друга. Металл порождает воду, вода – дерево, дерево – огонь, а огонь – землю. Но есть и обратная сторона. Огонь разрушает металл, металл разрушает дерево, дерево разрушает землю, а земля разрушает воду. Такое взаимодействие пяти элементов и означает усин. Но это только одно из значений, еще есть второе. Все живое в нашем мире проходит пять жизненных циклов. Это рождение, рост, равновесие, старение и завершение жизненного цикла. Таким образом, каждый из пяти первоэлементов, а это металл, дерево, вода, огонь и земля, представляет один из этапов. Дерево означает рождение, огонь означает рост, земля означает равновесие. Металл означает этап старения, а вода – этап завершения жизненного цикла. Опираясь на учение инь-ян и усин, давай поговорим о теории Яншэн. Мы создали ментальную карту, с помощью которой вы сможете понять общий смысл теории Яншэн. Ранее компания уже издавала небольшую книгу о теории Яншен. В дальнейшем мы планируем ее дополненное переиздание. Цель этой теории – научить нас использовать методы Яншен себе на пользу. Что же такое Яншен? Яншен – это простая методика, используя которую в повседневной жизни. Мы сможем быть здоровыми, жить долго и радоваться жизни. Мы определяем Яншен как активный, радостный и гармоничный образ жизни, который включает три аспекта – Яншен питания, Яншен поведения и Яншен душевного здоровья. Применяя их на практике, мы должны стремиться к достижению гармонии в питании, поведении и психологии. Яншен питания включает три направления. Очистка, регуляция, восстановление. Основываясь на теории УСИН, мы можем еще более детально сегментировать их. Очистка разделяется на очистку по шкале от 9 до 1. И очистку плюс от 1 до 0. Например, Эликсир санцин осуществляет очистку от 9 до 1, а капсулы чинфу очистку от 1 до 0. Другими словами, задача очистки и очистки плюс – свести на нет и полностью устранить из организма вредные вещества. Нам также необходимо восполнять полезные вещества в организме, Восстановление означает восполнение полезных веществ по шкале от 1 до 9, а восстановление плюс от 0 до 1. Эти два направления соответствуют этапам рождения и роста. Восстановление соответствует элементу дерева, а восстановление плюс элементу огонь. Регуляция соответствует элементу земля и означает динамический баланс от 9 до 10, или от 10 до 9. Значение 10 соответствует идеальному состоянию организма, но оно не статично и может колебаться в одну или другую сторону. Когда в организме наблюдается минимальный дисбаланс, мы вновь достигаем баланса за счет регуляции. Говоря о балансе, я имею в виду баланс компонентов пищи, баланс иньян и баланс микро- и макроэлементов. Посмотрите, используя 5 направлений яншен питания, мы достигаем баланса в организме. Яншен поведения включает два направления, используя которые мы также достигаем баланса. Это активное и пассивное поведение. Активное поведение – это наша двигательная активность, подвижные игры, ходьба, бег и так далее. Да, и это правильно. Пассивное поведение – это активность внутренних органов и систем в момент покоя. Например, используя биоэнергомассажер, мы очищаем и активизируем энергетические каналы. Массаж, моксотерапия, использование функционального текстиля компании ФОХОУ – все это относится к пассивному Яншен поведению. Сочетая активное и пассивное Яншен поведение, мы также достигаем баланса Иньян и приближаемся к идеальному состоянию здоровья. Третий аспект – это Яншен душевного здоровья. Очень часто мы недооцениваем важность этого аспекта. Я считаю, что его влияние на наше здоровье превосходит Яншен питания и поведения. Мы знаем много примеров того, как абсолютно здоровые люди, потерпев неудачу в бизнесе, теряли свое здоровье. Или человек, который не жаловался на здоровье после получения плохих анализов, сам себя морально истощал и очень быстро уходил из жизни. Существует пять направлений, которые позволяют нам достичь гармонии душевного здоровья. Первая из них – это гармония внутреннего и внешнего мира. Внешняя среда напрямую влияет на наше настроение. Уютная домашняя обстановка дарит нам радостное настроение и спокойствие в душе. Второе направление – это гармония между душой и обществом. У каждого человека есть свои мечты и цели. Достижение успеха приносит радость, а неудача причиняет боль и душевные страдания. Сохранение душевной гармонии и спокойствия перед лицом невзгод – это очень важный опыт для выхода на новый уровень душевного здоровья. Третье – душевная гармония с другими людьми. Такие чистые и гармоничные эмоции, как родство, дружба и любовь, очень полезны для здоровья. И наоборот, дисбаланс в этих отношениях наносит вред здоровью. Четвертое направление – гармония между душой и собственным «Я». Это направление включает элемент самосовершенствования. Например, рисование и пение — это действия, которые приносят нам радость и дарят душевное здоровье. Духовный рост также относится к Яншен душевного здоровья. Порядочный человек с высокими моральными качествами благороден и великодушен. Он радуется жизни и живет долго. А низкий человек сам живет в постоянном страхе и одиночестве. И, наконец... Гармония души и духа. По этой теме можно сделать отдельное занятие, но давайте упростим. Это достижение радости и спокойствия духа благодаря медитации и молитве. Многие научные работы говорят о том, что во время медитации в головном мозге образуются альфа волны которые позволяют нам войти в позитивное эмоциональное состояние. Благодаря медитации и молитве мы совершенствуемся духовно, обретаем радость, достигаем состояния душевного и физического здоровья. С помощью ментальной карты я постарался максимально просто и доступно изложить главные пункты теории Яншен. Очень доступно. Дорогие друзья, уважаемые партнеры, я хочу пожелать всем вам полностью овладеть теорией Яншен и стать проводником в мир здоровья.